Yeah. Mm -hmm. Петровне, хозяюшки нашей дорогой. Здравствуйте, Назар Петрович. Грибки-то, грибки-то какие, ай-яй-яй-яй. яй <сёк> <сёк> мужка то какая, середка матушка <сёк> Вы водочку-то на настаивали, любезнейшая? На апельсине. А вот, правильно сделали, апельсин – первейшее дело. Разрешите? Вот. Ваше здоровье! Вот. А. а где же герой торжества? В дежурстве! Скоро придет! А вы хотите с Семеном поговорить? Семеном? Неужели приехал? Приехал? ладно, старика ради такого праздничка прикатил. Ну в таком ради соску можно оставить, хотя не терпет, душа своего требует. Так я пошел. Сеня, старик прикатил. Прикатил, мадам Петрович! Он сам отравился. Капайся. Я ух вы, ой загорел. Ну как там у тебя? Воюешь? Пока еще нет. А, следишь. Чужих не пускаешь. Никого не пускаешь. А, следи. Ты скажи там по начальству. Старик Малкостов, заслуженный машинист, крепко следить показал. Ох, вырос! Ох вырос! Ох, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, все, Не будем. Класные часы у вас, Василий Макалович. А, комиссар Борнепоида подарил. Гражданскую. Уже погоняли, мы с ним великов. Пожалуйста, пожалуйста, сейчас Коленки и пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Пожалуйста, давай, давай, всех, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Настоящий человек, Макарыч! Каких сыновей выросил, а? Один защитник Родины, командир, другой машинист. Да ты лучше от себя расскажи, Назар Петрович. Да что вам лето? Я человек холостой. Вы ведь не дурак. Это, верно, всем возьмите. А хозяюшка? Какая хозяюшка! Звезда! Звезда! Вы что уж, Воназал Петрович, довольны? Ужлам! А почему? Почему у него все так хорошо? Потому что Орлов машинист! Машинист первого класса! И он свое дело знает! Кто лучше его паровоз чувствует? А кто? Правильно, Уже доказано! Вот тот и есть. В двадцать лет ни одной аварии! Ходи! Шестовочий кварт идет! Убирай со стол! Ладно! Авария! Звонили со 195-го. с Василием Макарычем. Организация возлагала на вас большие надежды, а вы разве оправдываете их? Пустенькой аварии наладить не могли меня людей нет. Вербуйте! Ищите недовольных, создавайте их. Неужели я должен преподавать вам эту азбуку? В случае удачи наших друзей вы назначаетесь на пост начальника одной из дорог. Да ведь я... Но, дорогой друг, помните, Директивы Тента надо выполнять. Я заверяю вас. Эх. Карл Богданович, мы с тобой старые товарищи. Не время для сантиментов, Александр Григорьевич. Да и не к лицу вам. Слишком опытный глаз для лирики. Здорово, дорогой! Здравствуйте, Александр Григо. Ну, Миша, я договорился. На суде общественным обвинителем выступаешь ты. Да ну! Да, да, да, но дело ответ. Еще бы. Твое выступление должно быть решительно ага. Оно, понимаешь, под... поможет руководству подтянуть дисциплину на отделение. Понимаю. Тут церемониться нельзя. Ага. Лучше уж перегнуть, чем не догнуть. А, а? кое-кому тут может и больно придется. Но с этим, брат, считаться не приходится. А варильщиках Бороздильзяев нужно бить, невзирая ни на какие заслуги. Ага. Политическая линия такова на сегодняшний день. Да я это знаю, понимаю. Ну вот, подготовьтесь как следует. Хорошо. Советуюсь со мной. Ладно. Я всегда с удовольствием помогу. О, спасибо, Александр Игорьевич, спасибо. Да. Придется нам некоторое время попридержаться. Доследование, видимо, коснется в первую очередь депо. Это ясно? Да. По-видимому, так. Да. У меня к вам еще есть один разговор. Не пускайте ко мне никого. Хорошо. что, Арсений Юрьевич, вы знаете, что назначенный к нам начальник политотделения приехал и, конечно, поднимет разговор о скоростной езде. Безусловно. Нам нужно к этому подготовиться. Вам придется повторить вашу лекцию о предельных возможностях железнодорожного транспорта. Шагин, очевидно, соберет деповской актив. Вот там вы и выступите. Это первое. А второе и самое основное. Надо решительнее действовать в отношении перевода лучших машинистов с линий, со скоростной езды. Пожалуйста. Если мы упустим момент, все провалится. Александр Григорьевич, я стараюсь, я придираюсь ко всем возможностям. Но вы сами хорошо знаете, какое это щепетильное дело. А это мы бросьте. Ну, не такие дела устраивали. Вот вам прекрасный случай убрать Орлова с линии. Авария, суд. Вы же понимаете, что он-то, несомненно, перекроет существующие нормы. Василия Макаровича? Да, конечно. Ну, хорошо. Я сам Григорьевич, я постараюсь. Ты уж извини, Сеня. Ехал ты на праздник, а получилось другое. А ты сам видел, я не был виноват. Разобрали. Советская власть — справедливая власть. А я еще покажу, как я умею работать. Правильно. Правильно, отец. Садись, Сеня, опоздаешь. Ну что ж, отец, пусть здоров. Ты пиши нам с дальнего-то. Правда пиши, Сеня. Обязательно. Почай. Хороший край. Воевал там гражданскую. Ты теперь бы его посмотрел. А что может и придется. Ну, всего. Давай, давай, давай, давай, Серя, садись, садись. Ну, а ты что ж думаешь, церемониться с тобой, что ли, будет? И что кричишь? А почему же не кричать? Да, перевели тебя на маневровый, и дальше переводить будем. Мы аварийщиков терпеть не намерены. Ты как работаешь? И что кричишь? Товарищ, если нужно, то мы и кричать будем. Здравствуйте, товарищи. У меня по просьбам. Будем от собрания считать просто беседы. Никакого регламента устанавливать мы не будем. А поговорим в волю, по душам. Вот. Нам, товарищи, с вами предстоит обсудить вопрос о перестройке всей нашей работы. На всех дорогах, товарищи, работу подняли. Количество перевозок кругом растет. А наша дорога отстает, катится вниз. И особенно это отделение. И вот давайте мы с вами обсудим, как нам ликвидировать это печальное и позорное явление. Давайте, товарищи, обдумаем, как нам отстоять нашу честь. Честь железнодорожника. Поговорим о том, что мешает. И обязательно, товарищи, о том, кто мешает. От вас... От паровозников партии и правительства ждет повышение скоростей. Нам нужно быстрее водить поезда, быстрее оборачивать вагоны. Вот. Кто хочет слова? Пожалуйста. Как вас зовут? Прохор Кузьмич. Прохор Кузьмич, вот ты старый опытный машинист, и ты скажи прямо, можно быстрее ездить или нельзя? Ездить можно, только ведь это против науки будет. Путает чего-то, старик. И ничего он не путает. Говорите, говорите. Да я всё сказал. Может, я не так объяснил? Вы лучше инженеров послушайте. А в самом деле, Арсений Юрьевич, скажите-ка, обижает вашу науку? Позвольте. Товарищи, будем говорить с цифрами в руках. Объем котла серии Э равен 207,1 метра. Оптимальные условия топки при лучшей смеси угля и при нормальной. Вы лучше расскажите, как депо развалили. Да? Я на реплики с мест принципиально не отвечаю. Почему же? Тут говорят, что вы депо развалили. Что? Я депо развалю? Я не понимаю, какое это имеет отношение к данному вопросу? Самое прямое. Вы развалили депо на наших глазах. Так с этого вы начинайте. А то оптимально, нормально. Я прошу вас оградить меня от подобных выступлений. А вы знаете, что на других дорогах водят составы по 70 километров в час? Да я читал, но на других дорогах прекрасное железнодорожное хозяйство. Мы же для увеличения скоростей должны перестроить весь железнодорожный путь. Мозги надо перестроить, а не путь. Я прошу вас, престижи инженера-специалиста. Я кончил, товарищи? Позвольте слово. Я тоже инженер. Правда, молодой еще, можно сказать, начинающий. Но я должен подтвердить обидное замечание относительно мозгов. Именно мозги надо выправить, и с этого надо начинать. Они боятся уронить свой престиж. Вы слышали, что говорил старый машинист? Ну, затемнили в конец своими оптимальными, нормальными, слова-то страшными стали. Брось, товарищ, демагогию разводить. И всегда ты бузишь. Товарищ Зима, с чужого голоса поешь. Товарищ Михеев, я тебе сигнализирую, партия общественность ударит тебя и больно ударит. Наконец мы дорвались до настоящего разговора, а ты опять пытаешься рты зажать. Не выйдет товарищ Зима. Для этого нам и прислали товарища. Дышать у нас стало нечем. Старики махнули рукой и ездят, как ездили при царе Горохе. А молодежь у нас не выдвигают, а, наоборот, задвигают. Да, да, да, да, вот они, живые люди сидят. Говорите, товарищи, мы опять останемся там же, если сами не возьмемся за дело. А взяться у нас есть кому. Смотрите, Костров, Орлов, братья Куприяновы, а молодежь. Много мы умеем делать, товарищ Сима, и сделаем. Да я скажу. Нет, ты подожди. Дай их послушать. Товарищи, кто еще хочет сказать? А? Может, товарищ Костров? Могу сказать. Смотрю я на вас, товарищи, и удивляюсь. Сидите вы и ровно воды в рот набрали. А ведь в прихаловке, в будках, по домам между собой говорим? Говорим. Говорим, что плохо? Говорим. Говорим, что дело на месте стоит. Говорим, и не только стоит на месте, а назад пятится, и чем дальше, тем хуже смотреть противно на это. И больно. У нас, у стариков, уж действительно, никакой охоты нету двинуться. Да, да и боязно. Почему? Вдруг не выйдет. Стен газета наша заклюет. Можете на меня обижаться? А. Это так. Я говорю от чистого а. сердца. И не мешайте. Не мешайте. Старик, по-моему, в тебя целился. Товарищ Шарин, я прошу слова. Слово имеет товарищ Зима. Вы меня знаете, товарищи. Я всегда твердо стою на линии. Человек я прямой и люблю говорить всегда прямо и честно. Ну, говорит посычу. Давайте, товарищи, спокойнее. Товарищи, я тоже за увеличение скоростей. Хотя, товарищи, это очень трудно. Вот случай с Орлом. Вы видите, товарищи, орлова вот -то нет, когда мы обсуждаем важнейшие вопросы транспорта. Это характерно, товарищи. А он здесь. Вижу, вижу, вижу. А почему же он молчит, когда мы обсуждаем важнейший вопрос транспорта? Это характерно. А ты бы выступил, Василь Макарыч. Я скажу. Сам говори. Что ты отвиливаешь-то? Я товарищи не отвиливаю. Товарищи, у нас много крушений, аварий. И трудно бы было уговорить кого-нибудь взяться за скоростную езду. Я вот не знаю такого машиниста, который бы взял на себя риск. Я возьмусь. Не зарывайся, Митя. Нам не нужны крикуны-карьеристы. Я докажу. Пусть мне дадут пробный маршрут. Я дам 65 километров. Значит, ты просишь пробный пробег? Да, прошу. Ладно, обсудим. О, твое предложение принято, товарищ Орлов. Мы будем смело выдвигать молодежь, чтобы потом не обвиняли нас за жизнь. Я сказал, что мы обсудим. Ну, конечно, обдумаем. В заключении, товарищи, я хочу призвать вас к новой большой работе. Мы пойдем по пути, товарищи. Ну, товарищ начальник, я очень рад. Вот теперь настоящая помощь пришла. А то одному, понимаешь, трудновато приходилось. Да и в самом деле, ну что мы вдвоем с ним могли сделать? Людей нет? Нету людей. Да. Это от того, товарищ Зима, нет людей, что мы часто, кроме себя, никого не замечаем. А -а -а -а. Мы пошли, товарищ. Ну начальник. ладно, ребята, идите. Идите, помните, что мы делаем ответственное дело. Ясно, товарищ Шанек. Тут э -э -э. тебе лучше отца советчика не найти. Ну вот, нашел советчика. Да его самого перевоспитывать а надо. Вот мы а -а -а. с этого перевоспитания и начнем. А -а -а. Ну, ребята, идите, завтра мы с вами в депо встретимся. Все. Пока. Ну, и я пошел. Да, товарищ Шанин? Трудненько брать тебе придется. Обстановка очень сложная. Периферийные особенности. А вот это что, тоже периферийные особенности, а? Я много вы еще не знаете. Так тебе разъясни, ведь ты же партийный. Он Орлов подно у себя и то ничего не видит. Ты да говори уж ты, что ты все крутишь. Ты к семье своей присмотрись. Посмотри за Митькой! Мач у него! Не дурна! Ну-ну-ну! Ты уж разбрешался! Чего это? Чего это говоришь? Севий! Один ты ничего не! Чего это люди видят? ну ну, ну ребята! Ну не разбрешнул человек! Люди свои дни делают пьяные! Вот. Брось, родной мой! Ну, брось, не расстраивайся! Давай. Ваще просто. садись, садись, баусь. Не сердись, не не сердись, э -э. не сердись. Ну не я говорю, люди говорят. А может, все это брехня? Да, наверно, вра. А ну, если брехня, зачем болтать? Ну, пришлось к слову. А ты уж и на дыбы. Так все суд тебя расстроил. А тут еще свиней сняли. Я знаю, ты на меня, Херп. Думаешь, я винов. А это шаги за да зима посоветовали. оправдать ты его оправдали. А мы должны по своей линии взгреть. Политическая линия. Мне подать ты некуда. Ты не выходи на работу. Откажи. И правильно сделай. Ну, тебе-то что? Пошли Обо мне все хлопочит. Я иным маневровым покажу, какой я машинист. Ну, как знаешь, Василий Михайлович? как знаешь. Я по приятельским советую. Слушаю. Да-да, слушаю. В аппарат начальник политотдела Шагин. Здравствуйте, Лазарь Моисеевич. Час поздний, правда. Но ведь и народный комиссар тоже не спит. Да. Люди есть. Работать не давали. Да. Завтрашний дня мы готовим пробный пробег. Молодой машинист. Фамилия Орлов. Надеюсь, Владимир Васильевич. Хорошо. Буду докладывать. Спасибо. Будьте здоровы. Будьте здоровы, друзья. Наверное. Откажитесь от маневров. Я вам советую, ей Богу. Скорее переведут на ваш паровоз. Иди-ка ты к чертям. Не суйся ни в свое дело. Ну ты полегче, товарищ. Начальник депо. Да. Клычко. Товарищ Клычко, Орлов скандалит. Постал меня к чертовой матери. Чуть не взорвал. Понимаете, навяз. Просто безобразие. О! Одну минуту? Mm -hmm. Орлов от работы отказался. Дали? подождите у телефона. Зои мне, товарищи, зиму. Хорошо. Здравствуйте, товарищи. Повторите, товарищу Зимеш, все, что вы мне сказали. А в чем дело? А вот слушай, послушай. Ну я слушаю. Арков? Да. Отказывается от работы? Да, отказывается. Дайте другого машиниста, а мне напишите докладную записку. Да. Арков? Да. Да. Ну, ну а я тут при чем? При чем? Ну да. да. О, корова! При том, что решительности у вас, товарищ, не хватает. Покричать, речугу на суде закатить. Это вы все мастера. А когда нужно проявить твердость, железную волю, тут вы в кусты. В кусты? Ты! Ну, знаешь, сказать, что у меня твердости нет. А кто с ним церемонился? Не ты? Кто струсил? Я струсил? Либеральничаешь! Либеральничаешь, товарищ Дима! Ударить нужно! Поварищикам и разгильдяям! Ударить твердой рукой! И ударим! Не смотреть на заслуги! Не таскаться! А снимать чертовой матери с работы! И снимем! С саботажниками никто никогда нянчиться не будет! Ясно, товарищ Дима? Ясно? Игрался? Мне нужно поговорить с тобой. Хватит! Поговорили. Мы с тобой даже каменянщицы не будем. Ты на кого орешь? Мы на твои заслуги смотреть не будем, а снимем с работы, к чёртовой матери. Вот весь разговор. За что же снимите? И сняли! Понятно? Сибиральничали? Хватит! Довольно! Митюшка, встанет, на днях расписываются. Ну и плачь, когда расписываются. Почему ты кричишь-то, Вася? Я все знаю. На всех улицах звон идет, что ты с миткой подоль трипишь. А помнит, что ты говоришь-то? Ты что, с ума сошел? Я тебе покажу, с ума сошел. На мужа пошла, со всеми вместе. Чтобы духа твоего здесь не было. А ты потише! Захочу, так сама уйду. Ну и уходи. Интересно. Начальника депо. Да. А, да-да, я-я. Что у тебя вышло с Орловым? Почему я вдруг его уволили? Что? А, плохо работает? Ну, так нужно было с ним поговорить, по-хорошему. Да говорил. Несколько раз говорил. Ни черта не помогает. Не помогает? Да ничего он с ним не говорил. Так. Ах, ты даже его отстаивал. А перед кем ты отстаивал его? Ну, хотя перед зимой. Да и не только. Типа, понимаешь, такое настроение создалось. Нельзя было не уволить. Ага, так-так. Товарищ Квасько, а кого ты назначил на тысячу первой, срочной? Кого? Ага. Товарищ Квасько, подожди, пожалуйста, назначать. Да. Ну, мне нужно с тобой поговорить, нужно, да. Посоветоваться. Да. Ну, Привет. Ну, ребятки, тут все есть, нет обмана. И черти, и цветы. Может тебе давать шаги? Проходи, проходи. Здравствуй. Здорово. Вот как раз ты мне и нужен. А вы чего здесь? А почему же мы не быть-то здесь? Пришлите ко мне, Василий Макарович. Идите. Вот это хорошо. Аккуратность в костюме большое дело. А ну-ка с ними фражечка то вот в делах твоих ты аккуратности не отличаешься. А чего такое? А садись, поговорим. По твоему настоянию уволил Орлова. Как? Клычко защищал его, а ты настоял. Ты Клычко защищал? А разве нет? Он мне сейчас об этом по телефону сказал. Он сам сказал? Он сам сказал. Ну знаешь, я этого никак не ожидал от Спокойно. Ты Орлов давно знаешь? Вот с таких лет знаю. Они с моим отцом были товарищами. Да мы с Митькой в бабки играли. Хороший машинист там был. Машинист ВО. Ну вот видишь, а ты на него набросился. Объявил его преступником, аварийщиком. Ведь ты ж опозорил человека. Ну как же так? А потом взяли да и выбросили. Так ведь это же в воспитательных целях. Ну а как ты теперь его будешь воспитывать? Че? Ты что ему гувернанку на дом пришлешь? Или как? Мы сейчас затеваем скоростную езду. Ведь это же большое дело, на всю страну. А в это время снимает одного из лучших машинистов с работы. Ты понимаешь, что получается? Да. Да, тут, пожалуй, конечно, маленькое известное упущение. А я думаю, похуже. Ну? Но... Ты помнишь сталинские слова? Человека надо растить любовно. Как садовник выращивает молодое дерево, не зацветет сад от твоей любви. Ну ладно, на, оставь Марлова. Но ну, вот на собрании все жаловались на тебя. Это все Михеев, этот бузатер. Вот видишь, опять ты не понимаешь. Правды ты не любишь. Какой же ты коммунист? Ты что думаешь? Если у тебя в руках толстый портфель, так это все для партийного работника. А ну покажи, что ты читаешь. О, это хорошо. А это что за книга? А это так ерунда. А ну покажи. Да это, это я достал как образчик буржуазной литературы. Эх ты, образчик. Какая у тебя специальность? Слесарь. Какого разряда? Седьмого. Угу. Ну вот что, товарищ Зима, поработай-ка ты за тисками. Да поживи поближе с товарищами. Есть распоряжение. А снятие тебя с работы, порторга. Товарищ шай. Подумай покрепче, товарищ Зима. если ты не окончательно засох, то со временем опять можешь стать настоящим рабочим человеком. Товарищ Шагин, я же авторитет потеряю. Не придется, а поздно. А вот заработать, если захочешь, то сможешь. Завтра уже за Нет, если хочешь, пойди в отпуск. Нет, я в отпуск не пойду, товарищ Жегин. Ну, как хочешь, будь здоров. Товарищ Зима, а кто выдвинул твою кандидатуру в Порторге? Клычко. Клычко? Угу. Ну, ладно, иди. А, -а, а, Василий Макарович, здравствуйте. Вам уж сказали, жду вас. Садитесь. А я сам к вам пришел. Они говорили мне многое. Говорили, что по вашему совету меня с линии сняли. А теперь говорят, что и уволили по вашему совету. Да что же это? А это кто же вам сказал? А вот сказали. Нет, вы мне назовите имя, Василий Макарович. <къем> это дело серьезное. Это уж политическое дело. Клычко сказал. Клычко? Да. Интересный человек. Садитесь, Василий Макарович. Василий Макарович, вы, наверное, во всем вините зиму. А я думаю, что тут виновников искать нужно посерьезнее. Не знаю. Я знаю только, что не ладится у нас в депо. Вот, вот видите? А у меня к вам предложение будет. Машинист нужен хороший. Так я же бывший <къех> машинист. Машинист вы настоящий. И увольнение вас считаю неправильным. Да. Интересно. Интересно. Василий Макарвич, а вы верите Клычко? <къех> да ведь. Доверял. Многие ему доверяют. Да. Ну ничего. Это мы все распутаем. Так вот, завтра со станции полевой нужно взять срочный маршрут. Груз очень важный. И доверить его может только хорошим машинисту. Вы понимаете, Василина Вопрос от тебя улажусь с начальством. Вот завтра вместе поедем. Ладно? Не волнуйтесь, Василий Макарович, не волнуйтесь, все это мы уладим. Вы разрешите, я сегодня к вам вечерком зайду, и мы там подробнее потолкуем. Ладно? Ну, будьте здоровы. До свидания, товарищи. Здравствуй, товарищ Сергеев. Здравствуй. Садись, нужно поговорить. Давай. Товарищ Сергеев. Есть один интересный человек, которым тебе следует заняться. Кто же это? Клычко. Да, интересная личность. Слыхал я про одного Клычко, которого в двадцать пятом году исключали из партии за оппозицию. Но того звали Василием. Так. Кстати, я должен тебе сказать. Видишь? Подпилить надо. Слесарь! Слесарь! Я снимал! него! а давай сюда! В ребят? Вот, смотри, пилить надо. Видишь? Ага. Это надо убрать. Так, так. так. Понятно. Сделай. Товарищ Зима? Я Арсеньев. Что здесь так? <laughs> Ударили меня. Ну что ж. Правильно в общем да. А что вы думаете? Может быть, мы действительно заблуждались, дорогой товарищ? Да. Да да да да. Да. да. Ну я побегу, а то работать надо. Арсений Юрьевич, а? а? Что? Ну, да. А я иду иду иду иду. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Ну как? Опять Арсений? Любопытно, любопытно. Ага, заходи минут через 10 сделай. Ладно, понятно. Назар Петрович, э? Назар Петрович, скажи. Ну-ну. Как в общем, ну? Правильно меня ударили, а? Правильно мне, Сага, Только ты не обижайся, Да не, что ты? Не надо, не надо, Ну что ж, паровоз норма. А у вас в полном порядке, товарищ. Оптимально, значит. Да. Что? Нехорошо смеяться над старшим, молодой человек. Нехорошо. Да, П поздравляю вас, товарищ Михиевич. Всем порторг депо. Я лично приветствую это. И полагаю, уверен, что весь коллектив Депо э, будет вполне удовлетворен. Ну, а, ребята, что у вас тут получается? Вот Арсений Юрьевич говорит, что все в порядке. Завтра можно будет попробовать на перегоне. Прекрасно. Попробуем. Попробуем. Здравствуйте, Акаде. Здравствуйте, Акаде. Ну, как дела? Ничего. Сейчас поедем. может, деньги нужны? Говори, не стесняйся. Ощущается мало. Ну вот, видишь, Девяткин, а? завтра Митьк Карлов паровоз пробует, а старик Орлов воинской поведет. Рекорды ставить собираются. Припиши-ка им рекорд. Как? Что как? Что, Александр Григорьевич, ну куда мне такое дело-то, ей-богу? Уж не раскаиваться ли собираешься? Дело-то уж очень большое, опасно. Не пойду я. Ну ладно. Я напомню тебе одного человечка, который год тому назад на станции Сухачева наливной под откос спустил. А мне этого человечка 35 цистерн сгорело. И не помню ж вот теперь 12 или 15 человек. Таких же вот энтузиастов. Ты этого не помнишь? А на каком перегонит? Иди сюда. Можно, товарищ Кучко? А, а А, заходи, заходи. Ну, энтузиаст, как дела? У меня все готово. Завтра хочу ехать в обкатку. Молодец. Устал, поди. Ну чего же уставать-то? Ну ясно, молодежь. Соколы. Ну, смотри теперь. Большое дело делаешь. Ответственное дело. А знаешь, как должен активист, когда ему дело доверяют? А? Понимаю. -а. Ну, иди, двигай! Ну как, Миссия голова? Ничего, все в порядке. Ушибся немножко. А доктор что говорит? Пройдет. Так. Вот, Василий Макарович, какие дела тут открываются? Да, да. Ну как, мити будем продолжать? Обязательно будем. Конечно, надо продолжать. Правильно, правильно, Митя. У аппарата Шагин. Здравствуйте, Лазарь Месевич. Расследование производится. Да, могло бы кончиться значительно хуже. Тут, Лазарий большая заслуга машиниста Орлова. Да, сына. Здесь, Лазарий Васильевич. Хорошо. Василий Васильевич. Здравствуйте, Лазарь Моисеевич! Спасибо! Он у нас крепкий! Выдержит! Да! Делаем лазерную сеть. Это дело чести железнодорожников. Понимаю. Понимаю. Понимаю лазерную сеть. Спасибо, Лазарь сеть. Хорошо, хорошо, до свидания, Лазарь Моисеевич, тебе привет передал, ну дорогие товарищи, рад за вас, пробег выйдет с такими людьми, как вы, выйдет Аня. Ты прости меня. Кто же это делает, Вася? Новости-то, новости-то какие? Ты знаешь, кто это устроил? Девятки. Кто? Девятки сейчас его привез. Видал, какие дела-то творятся. Недаром газеты говорят, войну готовят. Не на живот, а на смерть. Знакомая моя там живет, но патефон со мной там был, хотел угощение купить, денег не хватило, но вот я и Решился. Врет он, врет. Ничего он у меня и не взял. Раздумал, что ли, деньги то взять? Совесть не позволила. Ну, а стрелку зачем перевел? Тоже из нужды. Наверное, в драке задел. Никакой драки вовсе не было. Ударил он меня по голове, вот и все. Довольно кривляться. Кто тебя послал на это дело? Ну, мере богу, никто. Все равно мы все узнаем. Говори сам. Можно, товарищи? Да-дам. Пожалуйста. Отведите его. Здравствуйте, товарищи. Фу. Ну, чем могу служить? Не я. Кто бы мог подумать? Свой парень. Вот Сам Клычко проморгал. Ой, какой партийной. Вот он бдительность. Что это? Допрос. Вы знаете, что произошло на разъезде? Конечно, знаю. Диверсия. Тут враг работает. А вот арестованный девяткин говорит, что он сделает с целью ограбления. Врет! Врет! Штучки! Вообще этот девяткин личность подозрительная. Откуда он? Как он попал в депо? Никто его не знает. Я давно хотел с ним покончить. Ну, то есть как-то покончить? Ну, уволить? Стой! Он меня послал! И деньги его! Отведите! Ну, что вы скажете? Впутывает смерзавец, Не выйдет! Не кричать! Вы на допросе! Это мы увидим, что выйдет! Расскажите-ка нам для начала подробности аварии на разъезде 195. Документы. Бычко завербовал меня в организацию, если не ошибаюсь, в июле 1934 года. Что вы на это скажете? Садитесь. Благодарю. Ну, а Карла Богдановича вы знаете? Узнали? Поздравляю поздравляю. Поздравляю. Поздравляю. поздравляю поздравляю. поздравляю. поздравляю. Поздравляю вас, товарищи, с большой победой. 65 километров сейчас обещал нам дать молодой машинист нашего депо, комсомолец Орлов, сын уважаемого Василия Макарча. И он это обещание выполнил. Это, товарищи, большая победа! Теперь дело за другими нашими лучшими машинистами. Один из них, товарищи, уже сейчас это делает, я уверен, что показатели Василия Макаровича будут не ниже тех, что дал его сын. Я приветствую эту прекрасную семью, одну из тех замечательных советских семей, которые своими делами являют образцы безграничной любви и преданности к нашей родине, делу нашей партии, телу нашего великого учителя и организатора невиданных побед социализма, товарища Сталина, я Митя, поздравляю. А ну-ка, скажи, скажи сам, 65 километров мы дали. Да каждый машинист может дать. Стоит ему только по-настоящему захотеть. А сейчас я, товарищ Шагин, хочу взять на себя обязательство провести сквозной маршрут до самой Москвы. И это устроим, Митя, устроим? Ну, сменные бригады мы подберем. Вот и все. На приеме железнодорожников в Кремле товарищ Сталин сказал, что на железнодорожном транспорте все равны, все равнозначащи, все ценны, на каких бы постах они ни находились, на больших или малых, и этот день, день железнодорожного транспорта, объединяет единую, сплоченную, спаянную, едиными телями борьбы семью всех железнодорожников, на каких бы постах они ни находились. Больших или малых, от стрелочника до наркома, все одинаково важны, все одинаково выполняют великую задачу обеспечения бесперебойной работы нашего замечательного конвейера, кровеносную систему страны железнодорожного транспорта. Сам народ, сама масса железнодорожников назвала этот день сталинским днем, потому что этот день подводит итог в борьбе железнодорожников, потому что этот день наминует собою сталинскую заботу, сталинскую любовь. Рабочим массам и к железнодорожникам от имени этой сплоченной, могучей когорты бойцов скажу наш боевой, железнодорожный привет, наша любовь, наши сердца, наша жизнь, наша преданность любимому товарищу Сталину! Сегодня, третью годовщину нашего праздника, нашего дня, мы, железнодорожники, можем сказать правительству, мы можем сказать товарищу Сталину, не всегда мы шли гладко, не всегда ровно, не всегда выдерживали график, да и сейчас его еще не выдерживаем. Но если взять итоги трех лет борьбы, то в целом мы приходим с итогом и говорим, товарищ Сталин товарищи центральный комитет и члены правительства мы железнодорожники вместе со всей армией рабочего класса вычистили врагов в основном железнодорожного транспорта У нас еще есть отдельные группы врагов хвастать нам нельзя. Длительность свою терять нельзя, но мы их почистили основательно. Мы должны еще много работать на железнодорожном транспорте во всех областях, чтобы поднять его, укрепить его. И мы должны только следить. Железнодорожное дело в обороне страны играет слишком большую роль. Железнодорожный транспорт связывает воедино все государство. Все хозяйства, все области страны, а наша страна очень большая. Ее на велосипеде не проедешь, как другие страны. Товарищи, с новыми силами, с новой верой в свое дело, верой в дело победы рабочего класса, Веры и любовью, Центральному комитету большевистской партии, товарищу Сталину, вперед новым великим победам!